привет youtube краткий обзор в браслете выживания из мини корда это тот же паракорд но тоньше внутри которого используются по моему три, три жилки нейлоновых если я не ошибаюсь фиксируется при помощи фиксатора кельтский узелок На этом все. Спасибо за внимание. Пока-пока.